В последние дни количество новых выявленных случаев COVID-19 в Латвии превышает показатель в 2000 человек в день, заметно обойдя пиковые значения прошлого года. В Даугапилсе число новых больных составляет около 200 заболевших в день. Ситуация с COVID-19 в Даугапилской региональной больнице крайне тяжелая. Число пациентов с коронавирусом приблизилось к отметке в сотни человек, а ежедневное поступление составляет 30-35 больных при смертности в 4-6 человек в день. Аналогичные трудности испытывают и другие медучреждения страны, поэтому по всей Латвии прекращается оказание плановых операций. Операций, за исключением некоторых категорий. В ДРБ также началось перепрофилирование некоторых отделов больницы стали расширить палаты для ковид-пациентов. Планируется использовать и мобильные панельные боксы, закупленные в прошлом. Мы сейчас единственное, что делаем, максимально быстро стараемся перепрофилизироваться, потому как нужно готовиться к выходным, если за сутки поступает порядка 40-35-40 пациентов. И у нас для средних тяжелых 4 свободных койки, а для тяжелых форм чуть более там 15 понятно что мы заполним все в миг даже на день это не хватит поэтому мы на быструю руку сейчас перепрофилизируемся поэтому на выходных и начиная с сегодняшнего дня будут задействованы действующие модули плюс мы расширяем полностью это пиано, это бывшее ковидное отделение для пациентов, ну теперь это ковидное отделение под Пациентов, проходящих острое лечение по сопутствующим заболеваниям это хирургические, кардиологические, нейрологические, делая массовое перемещение кабинетов. Помощь по-прежнему смогут получить острые пациенты, онкобольные, пациенты травматологии, инвазивной кардиологии, люди, нуждающиеся в гемодиализе. Дорбы принимает большое число пациентов из региона, поэтому в ближайшее время будет решаться вопрос о более взвешенном распределении пациентов и оценке их степени тяжести для госпитализации. Основную массу персон со средней и тяжелой формы COVID-19, по-прежнему состоит. Люди от 60 лет и старше, в том числе с хроническими заболеваниями. Ввиду перегрузки персонала в ДРБ и в других медучреждениях страны крайне сложно вести учет тех госпитализированных лиц, которые были вакцинированы от коронавируса. По информации ДРБ, за все время пандемии в интенсивной терапии таких человек было всего двое, и оба из них страдали ожирением рядом других заболеваний. В данный момент инфектологи, врачи и персонал ДРБ работают в условиях крайне высокой нагрузки и риска заражения COVID-19 и призывают всех и каждого оценить необходимые социальных контактов в это непростое время. Всего в период с марта 2020 года в ДРБ на лечение от COVID-19 находилось более 2200 человек, из которых более 350 ушли из жизни. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Дагубевского самоуправления.